Всем привет! Вы на канале NB Fitness и с вами я, Бог Наталья. Сегодня займемся косыми мышцами живота, будем убирать лишнее на боках и делать осиную талию. Для первого упражнения ставим ноги на ширине плеч, таз удерживаем на месте, колени мягкие слегка подкручиваем копчик мышцы живота напряжены и все время тянемся в одну сторону руки удерживаем параллельно полу самое главное втянуть живот и держать мышцы живота напряженными на выдох тянемся в сторону выдох еще по три пружины раз два три вернулись снова еще и пружиним только в сторону, не возвращаясь. Подальше тянемся, таз удерживаем на месте. Хорошо, совсем немного. 4, 3, 2, 1. Добавляем наклон, тянемся двумя руками в одну сторону. Следим за тазом, удерживаем его в одной точке. Мышцы живота напряжены, живот подтянут. Поглубже делаем наклон. Хорошо, правую руку удерживаем все время параллельно полу. И наклоняемся поглубже. Еще так же. По три пружины и возвращаем руку обратно снова. По три. И вернули обратно. Не забываем живот тянут, напряжен. И еще один. Хорошо. Отдохнули, плечи по кругу назад, сделали глубокий вдох, потянулись сверх. выдох. И снова глубокий вдох, вытягиваемся, выдох. И еще один подход. Также руки разводим в стороны, удерживаем параллельно полу, живот подтянут. И в другую сторону тянемся как можно дальше. Помним, мышцы живота напряжены, таз удерживаем на месте, колени мягкие. Головой тянемся до потолка. На выдох. Как можно дальше в сторону. Еще. На выдох. Продолжаем. По три пружины. Раз, два, три. Снова. Раз, два, три. Еще. Раз, два, три. Отлично. И только в сторону, не возвращаясь. Пружиним только в сторону. Живот подтянут напряжен. Совсем немного. Хорошо. И добавляем наклон. Подъем. Наклон. Рука именно через сторону. Поднялись двумя руками в сторону. Еще. Таз удерживаем на месте. И выполняем глубокий наклон. Рука именно через верх. Хорошо. Продолжаем. По три пружины и подъем. Снова три пружины. И возвращаем руку снова. Еще один раз. Опускаем руки и снова плечи по кругу. Назад делаем глубокий вдох. Потянулись одной рукой, вытягиваемся второй, живот в себя. Одной, второй. Потянулись двумя и на выдох расслабились. Для следующего упражнения ноги ставим широко, разворачиваем стопы в сторону пятки вперед, удерживая таз на месте, делаем наклоны. Старайтесь локтем дотянуться до коленного сустава. Таз удерживаем параллельно полу, живот подтянут напряжен. Хорошо, еще также четко через сторону, наклон. И 8 в одну только вправо. Хорошо. Наклоняем корпус, затем медленно округленной спиной поднимаемся, плечи по кругу назад. Делали глубокий вдох. Расслабились и выдох. И еще один подход. Поочередно наклоняемся в одну сторону, в другую. Помним, поясницы не прогибаемся, копчик чуть подаем вперед. Спина прямая, живот подтянут. Локтем дотягиваемся до коленного сустава. Таз и бедра параллельно полу. Продолжаем также. Не забываем. Мышцы живота у нас все время напряжены. И 8 в одну сторону. Оп. Медленно поднимаемся. Плечи по кругу. Сделали глубокий вдох. Потянулись сверху. Выдох. И снова глубокий-глубокий вдох, потянулись вверх, выдох Для следующего упражнения опускаемся на одно колено Нога прямая в сторону, руки в замок над головой Наклоняемся и затем делаем поворот Наклон, чередуем поворот Снова один наклон один поворот Мышцы живота напряжены Руки, ноги сильные, напряженные Делаем поворот корпуса Резкий назад И поднимаем ногу коленом вперед Снова наклон Поворот, наклон Поворот, снова наклон Поворот, наклон Поворот Живот подтянут, напряжен Не забываем Делаем глубокий вдох И через верх наклон в сторону и потянулись рукой. 4, три, два, один. Сделали вдох и потянулись рукой в одну сторону, ногой в другую. Живот втягиваем в себя. И все то же самое делаем с другой. Наклон, чередуем, поворот. Наклон, поворот. Помним, мышцы живота напряжены. Головой все время вытягиваемся до потолка. При повороте руки-ноги напряжены. Ногу поднимаем коленом вперед. И делаем резкий поворот корпуса назад. Продолжаем также. Хорошо, сделали глубокий вдох. Вытягиваемся. Рукою и через верх делаем наклон, живот обязательно втягиваем в себя, затем потянулись только рукой. Снова вдох, вытягиваемся левой рукой в одну сторону, левой ногой в другую, живот в себя. Хорошо. Для следующих упражнений опускаемся на ягодицы, ноги в стороны, руки в стороны. Делаем наклон, дотягиваемся до стопы, затем делаем резкий поворот вправо. Все время делаем вправо и наклон. И поворот. Дотягиваемся до стопы. Поворот. Еще вниз. Поворот. При повороте обязательно втягиваем живот и головою как можно больше тянемся до потолка. Наклон. Поворот. Наклон. Поворот. Еще. Еще. Хорошо, потянули, сделали глубокий вдох, рука через верх И удерживаем 4, 3, 2 Руки в стороны и снова наклон, поворот Наклон, поворот помним, живот подтянут напряжен При повороте головой еще больше тянемся до потолка и втягиваем живот Резкий поворот назад, взгляд за кистью руки Продолжаем также. же при наклоне тянемся до стопы. Еще глубже наклон. Помним, живот подтянут напряжен. Мышцы живота мы не расслабляем. При повороте еще больше тянемся головой вверх. И снова расслабились, потянулись до стопы, лежим 4, 3, 2, 1, хорошо. Разворачиваемся на один бок и согнув колени, тянемся локтем к бедру, ребра пытаемся соединить с тазом, живот подтянут напряжен. Каждый раз слегка приподнимаемся на локоть. Но акцент все-таки на мышцы живота. Сокращая именно мышцы живота, поднимаемся на выдох. Выдох. Продолжаем. Добавляем верхнюю ногу. Выравниваем ее. И приподнимаясь, сгибаем. Подтягиваем к себе. И пытаемся локоть и колено каждый раз соединить вместе. Именно через сторону. На выдох. Выдох. Вверх. Продолжаем. Поднимаемся на локоть и на выдох через сторону собираем две стопы, одну ладонь. Ноги все время вместе. Стараемся поднимать их именно через сторону. На выдох. Хорошо. При выполнении этого упражнения ноги на пол не опускаем. На выдох вверх, выдох. Продолжаем еще так же. Хорошо. На выдох поднимаем таз, выполняем боковую планку. Живот также подтянут. На плече не провисаем головой тянемся вперед рука за голову приподнимаем правую ногу и удерживаем положение дышим держим хорошо сделали глубокий вдох потянулись опорной рукой и через верх наклон 4 живот тягиваем 3 2 1 и потянулись рукой разворачиваемся на второй бок ноги согнули рука Вперед, левая за голову и на выдох, Напрягаем мышцы живота, тянемся ребрами к тазу, локтем тянемся к бедру, именно на выдох, подъем вверх, выдох, все время вверх, продолжаем. И добавляем ногу через сторону, соединяем локоть-колено. Все время вверх. Вверх. На выдох. Выдох. Именно через сторону подъем. Соединяем локоть-колено. Старайтесь не сразу подниматься на локоть, а именно за счет мы с живота поднимаемся вверх и потом уже слегка опираемся на локоть. Еще немного. Собираем две ноги вместе и поднимаем вверх. На выдох соединяем ладонь и две стопы. Помним, ноги на пол не опускаем, все время оставляем их на весу. Мышцы живота напряжены. Стараемся больше через сторону складываться. На выдох вверх. Хорошо. Продолжаем. И снова планка, поднимаем таз вверх и опускаемся вниз, на выдох подъем, выдох, еще также. Рука за голову, приподнимаем левую ногу и удерживаем положение, тянемся головой вперед, ногой назад, живот подтянут. Опускаемся вниз, приподнимаем правую опорную руку, приподнимаем позвонок от позвонка, вытягиваемся, и делаем наклон, раз, наклон, два, три, четыре и рукой четыре, три, два, один, хорошо. Для следующего упражнения разворачиваемся на спину, руки за головой, одна нога стопою на бедро, колено в сторону, противоположным локтем дотягиваемся до колена, именно на выдох. Выдох, колено к себе не подтягиваем, старайтесь наоборот отодвинуть его еще больше, оттолкнуть от себя в сторону и поднимая максимально корпус, проворачиваем его в сторону и локтем дотягиваемся до колена. Затем стопы на ширине плеч и мы противоположной рукой тянемся до стопы, пружиним на выдох, выдох, хорошо, именно к стопе, стараемся коснуться, продолжаем. И все то же самое делаем с другой ноги На выдох локтем пытаемся дотянуться до колена Колено отталкиваем в сторону Поднимаем корпус как можно выше и проворачиваем его в сторону Еще так же. и снова противоположной рукой тянемся к стопе еще на выдох выдох стараемся именно дотянуться дыхание не задерживаем еще также Хорошо, руки вдоль корпуса Приподнимая таз, проворачиваем его и опускаем только в одну сторону И возвращаем обратно через верх в сторону Через верх вернули прямо Именно через верх в сторону Только в одну сторону Хорошо, продолжаем Акцент в одну сторону Еще Совсем немного И то же самое делаем в другую Хорошо, еще... Делаем глубокий вдох, выравниваем ноги, выравниваем руки и вытягиваемся противоположной рукой правой рукой левой ногой, затем левая рука правая нога все время меняем руки и ноги, затем делаем глубокий вдох, вытягиваемся двумя руками двумя ногами, округляем спину, захватываем себя под колени и округленной спиной раскачиваемся. На сегодня занятие окончено. Всем спасибо, кто был со мною. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы увидеть новое видео. Всем пока!